Всем привет! Наверняка вы слышали, что модификатор широкого соответствия, а также фразовый тип соответствия Google Ads начнут в скором времени срабатывать по похожим э, ключевым словам. И наверняка у вас возникает вопрос, как же теперь работать с Google Ads, если ключевые слова ничего не значат? Неужели стоит переходить массово в Яндекс.Директ? Меня зовут Алена Полюхович, и в этом сегодняшнем обзоре новостей мы соединим всю информацию воедино и попытаемся разобраться, что это, как это и чего нам ждать. В августе 2018 года Google Ads выкатил важное обновление для типов ключевых слов. Теперь ключевые слова с, с модификатором широкого соответствия и также фразовым типом соответствия будут работать немножко по другому принципу. Объявления с их использованием будут срабатывать не только по заданным ключевым словам, но также и по похожим. Даже фраза, которая задана, заключена в кавычки, может показываться по синонимичному ключевому слову. Казалось бы, это чем-то напоминает широкое соответствие, которое было раньше. Поскольку большинство уже существующих компаний уже содержат в себе дополнительные синонимичные ключи, Google Ads изменила отбор приоритетных ключевых слов. Теперь, если поисковый запрос соответствует какому-либо ключу из вашей компании, то Google Ads не позволит другим похожим ключам на поисковый запрос участвовать в этом аукционе. Положительный момент всего этого то что ключевые слова будут расширяться в десятки тысяч раз без дополнительных ваших усилий теперь вам не придется продумывать все синонимы а также ассоциации к основным запросам пользуя собственные алгоритмы а также нейросети bird google теперь будет использовать те ключевые слова о которых рекламодатель даже скорее всего и не задумывался впервые вводя близкие варианты в точный тип соответствия google говорил что они учитывают намерения пользователя поэтому являются очень эффективными рост кликов и конверсий на предварительных э, тестированиях показал значительный рост также полностью исключили ключевые слова в кмс и видеокомпаниях на youtube их заменили аудитории по намерениям и аудитории по ключевым словам пользователя. об этом мы как-нибудь остановимся в следующих наших уроках поэтому не забывайте подписываться на наш youtube канал на наш телеграм-канал а также на наши подкасты маркетинговая сообщество на данную новость отреагировало с недоверием и э, возмущением. Действительно, кому бы пришло в голову сказать «Да, Google, давай, добавь мне 3-4% кликов по той же цене. Да, я разрешаю тебе, чтобы 85% из них переходило по другим совершенно ключевым словам, которые я не задавал». Таким образом, выходит, что Google Ads берет на себя определение пользовательского намерения, но не оставляет возможности рекламодателю корректировать его в случае ошибки. То есть нас ждет потеря контроля над таргетингом. Как же тут быть? Во-первых, подготовьтесь к скачку. Если у вас на сайте стоит Google или Яндекс веб изучайте поисковые запросы для вашего сайта, продумайте новые минус слова, которые стоит использовать. Наймите контекстолога или же закажите услугу постоянного ведения компаний, ведь анализировать их нужно постоянно, без остановки. Заготовьте подушку по бюджету вашей компании. И не нервничайте. Пока что ни у одного из наших клиентов не было сильной просадки по бюджету или же там конверсиями или какой-либо статистике все идет очень ровно и спокойно ну и не забывайте конечно же подписываться на наш youtube канал на наш телеграм-канал а также на наши аудио подкасты ведь мы всегда стараемся принести вам свежую новую и полезную информацию и до новых встреч